Всем приветик. На 27 декабря 2021 года день. Нет, не день. Извините, карта утра. Карта утра. О чем вы будете думать? О финансах. Надо будет работать, чтобы больше было финансов, больше было зарплаты. У вас все мысли будут идти именно о финансах. Всем пока.